На Сейчас, сам... ну, Поеду к вам. По какой-то причине поломался Машина перестала заводиться Мы знаем по какой, но не будем говорить по какой Да? А закройте эту дверь, пожалуйста а? Закройте эту дверь Тут Пытались сделать замок зажигания И случайно, видимо, поломался ключ Заводим автомобиль Замок поворачивается крайне плохо Но эта машина еще сегодня к нам заедет на ремонт Так, все, ключ принялся Такой вот у нас второй комплект FDI нам сегодня помог, спасибо ему. Так, опять выключаем зажигание. Закрыли, открыли. Такой вот ключик. Он не оригинальный, конечно. Но зато работает. Такой вот идеальный рез у нас получился. Находимся, хрен знает где. На каширской Опять запуск. Всё, можно ехать не ломайтесь